Что там у тебя? Убери звук Да, естественно Все решили звонить Во время эфира да. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 30 ноября 2016 года, канал «Артподготовка» программа «Плохие новости» я Вячеслав Мальцев со мной в студии Сергей, у нас прямой эфир, вещаем мы из Московской области, Одинцовского района, из поселка Лохина. Вот. До новой исторической эпохи осталось 339 дней. Так точно? Да, я сказал, у нас прямой эфир. так в эфир видно, слышно, Замечательно. но ну, и у нас сегодня есть еще одна основная новость, одна из основных объявите что -то. Какая? Ну, где мы с вами сегодня были в первой половине дня? А, ну а, расскажи да. про это, да. Да, ну, собственно, были мы сегодня в замечательном здании, которое Вячеслав Ильичу очень понравилось, и мы уже, очень то примеряем там кабинеты на 6, 11 17. В общем-то, здание это администрация города Москвы. — Здание Моссовета, которое напротив э, Юрия Долгору стоит, Долго, да, да, вот все, как, все, все, как положено. — Да, но были мы там не с экскурсией и даже не с какой-то, в общем-то, утренней прогулкой, а с совершенно конкретной задачей, мы подавали заявление на митинг, который мы будем проводить в Москве, Вячеславович Славович в нем примет участие, то есть вот нас спрашивали, почему вы там участвовали в митингах Парнаса, но даже не пытались организовывать свои митинги. Но ну вот мы сейчас организуем свой митинг, поэтому как только у нас будет информация, в общем-то, по согласованию или не согласованию каких-то основных мест, которые мы подали, да, как только у нас будет конкретная информация по месту дате и времени, то мы обязательно вам сообщим и, в общем-то, приглашаем всех наших mm -hmm. сторонников из Москвы, из Подмосковья, да и вообще со всей России, у кого есть возможность, приезжайте. Я думаю, что мы вполне можем достаточно серьезную явку гарантировать. Так, да. <клес> вот интересная тут новость. Эхо Москвы провело... Голосование, интернет-голосование. Согласны ли вы с оценкой польского журналиста, что мы живем в говне? Вот в сети проголосовало, значит, сколько тысяч? 58, ну 59 тысяч человек, 57 процентов. Считают, что да. 39% считают, что нет. И 3% затрудняются ответить. Вот. Меня вся целия 39 вообще как-то не волнует. Вот волнует три, которые затрудняются ответить. Стоят, да? стоят. <imbalance> <с imbalance> <с cryptocurrency> вот как анекдот про черта. Помнишь, который мужика. <с Staat> Мужик умер и попал на тот свет. И ему говорят, ну, у тебя грехов пополам, поэтому ты можешь выбрать рай или ад. Ну, он раз... Говорит, надо посмотреть. Ну, в рай его приводят, там, скукота вот, На, на лютнях, на арфах все играют, там, что-то сидят так, на облаках. Ну, скучно. А приходят э, в, это, в ад, да, там... Удивительные картины, какие-то люди там что-то безобразничают, в карты играют а, и, говорит, а он говорит, а где я здесь буду? А говорит а вот, и там такие -таки мужики стоят по пояс в дерьме и курят Он говорит, бля, вот мне здесь нравится, в общем, ладно по пояс в дерьме, но курят, хорошо ну знаешь, Говорит, я буду здесь, его хватают, ставят, дают сигарету, он закурит, он говорит Заходит черный, перекур закончился, приседаем. так и здесь, понимаешь, ситуация такая же. А вот по телефону общались, там несколько другая ситуация, что в говне живем 89% считают, а что не живем 11%, ни один не затрудняется ответить. А хотите я вам открою тайну, Вячеслав, почему так происходит? Потому что, в общем-то, наши... Соратники, ну, по крайней мере, есть такая информация, да, взломали переписку так называемой фабрики троллей, из которой, в общем-то, следует, что на одной из планерок давали задание создавать фейковые аккаунты и принимать участие в этом голосовании «Еха Москвы». И голосовать за то что не согласны что мы живем в общем -то, прекрасно то есть представляете целый государственный орган ну может быть не государственный фактически но государственный формально занимается тем что участвует в вопросах эхо москвы чтобы кому-нибудь вдруг там не пришло в голову что мы живем в говне вот человек заходит с утра на Эхо москвы смотрит, а нет вот здесь вот 33 процента считает что мы не в говне все ну значит мы не в говне все хорошо значит Вопрос, Вячеслав, в России хотят отключить YouTube, где смотреть арт Как где в YouTube. И, как, как в России отключат YouTube? Вы же знаете, ну принесут и покажут указ компьютеру. Из компьютера Мальцев покажет средний палец. И все, и, да, да, и будем жить дальше, еще что совершенно однозначно. А вот в Польше произошло землетрясение, да, ну это, конечно, я так понимаю, что у границ Германии-Чехии, где Татры, там горы вблизи, да, но все равно как-то для Польши нетипично, нетипично землетрясение. Два человека погибли в шахте, горняки, в общем-то, получилось там в забое, находились во время землетрясения, их засыпало, неприятно. А вот около миллиона человек почтили память Фиделя Кастро в Гаване. Ну, в общем-то, логично, что миллион человек пришли проститься с Фиделем Кастро. Это, на самом деле, не прощание с Фиделем, это прощание с эпохой. Вот эпоха коммунизма, так скажем, как какой-то такой яркой идеи 20 века, ну, конечно, не 20, более ранней, там, 19, конечно, манифест ну, Коммунистической партии все-таки 1848 -го года, да, но такой воплощенный да, да. в 20 веке, вот... Ну, с попыткой воплощения Центрального да, да, да, не ну, была. ну, конечно, ну вот закончилось это со смертью Фидели конечно. Однозначно, то есть вот можно считать, что... Эпоха ушла. Изи все. Да. В многоэтажном доме в Дагестане произошел взрыв газа. Продолжается, как мы говорили, каждый день взрыв газа где-нибудь происходит. Ну и прочие, прочие такие вещи, которые тоже уже стали каждый день происходить. Мы сегодня поговорим о них кистка Юрлова с семьей погибла Из-за загоревшей стиральной машины В пятницу Мы с Игнатьевым в эфире говорили Что сейчас самая главная проблема Самая главная опасности Исходит от холодильников И стиральных машин И предупреждали Как странно так вот устроено Мы сказали об этом в пятницу А сейчас вот такая трагедия Ну и в понедельник, если помните Мы с вами тоже об этом mm -hmm. говорили в Саратове Поэтому да да, так что вот я не иронизирую, но если бы э, вот эта хоккеистка слушала арт подготовку, ну, могла бы избежать трагедии. Самолет выехал в сугроб из-за поломки шасси в аэропорту под Красноярском. Что-то вот какой-то я... кому-то человек тут угрожает и говорит, что у него батя из ФСБ. И, и чё, что у тебя батя из ФСБ, иди поцелуй его в жопу. Блин. А еще портрет Путина повесь и целуй его тоже, то место, где у него должна быть жопа. Артисты. Такая, человеческая многоножка. Какие-то, какие да. Батя какие из ФСБ портрет. Угрожают смешные. Вообще вот такие вообще дети меня просто удивляют. Потрясающие совершенно. Крохин был бы жив, сказал бы, Санок, иди подрачи. <смех> Самолет выехал в сугроб из-за поломки шасси в аэропорту под Красноярск. Да. Ну, видишь, что-то там занесло все снегом и попал, значит, он. Я как-то тоже, помню, на 24, причем в Вильнюсе. Представляешь, тоже въехал в снег. В общем, было весело мягко говоря. вот И сообщение о минировании в Краснодаре не подтвердилось, говорят. Ну, естественно, еще подтвердилось. Не для этого сообщали, что подтвердилось, а для того, чтобы устроить рок-н-ролл. Да, и минировали там якобы, в общем-то, аэропорт краснодарский. Ну, в Мурманске второй раз за месяц случился блэк-аут. Видишь, не хватает электроэнергии по причине того, что рвутся провода. А они рвутся по причине того, что, я так понимаю, лед там и так и далее. То есть никогда не было, и вот опять. Обширонск, Крым и Усть э, Лабинск остались без света из-за снегопада. Ну тут продолжается. Там тоже блокаут. Трое пьяных жителей Крыма отправились плавать на лодке и пропали. Да? Ну, можно было бы, конечно, стихотворение, то английское в переводе маршака, да, «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу», да? «Будь попрочнее старый таз», длиннее был бы мой рассказ. Но блин, не мудрецы, может, живые остались, надеемся на это, потому что не мудрецы, а дуракам везет, может быть... Может быть, и все обойдется еще. Тут вот. Спасая, спасая примершую в канале Утку, доброволец провалился под лед. Да, в Петербурге было. И вот я так понимаю, что утку не спасли, а доброволец спасся. Ну, он служит в МЧС. В общем, хороший поступок. Жаль, только утку. Как в этом фильме-то. Господи. Очень страшное кино, помню, когда там инопланетяне напали, и Уолли играет президента, и это был намек на 11 сентября, когда Джордж Буш младший читал что-то детям как, как какую-то книжку, а в этот момент ему доложили, что самолеты вырезаются в бел... в этот в небоскребы. Ну один по крайней мере вырезался, а он не мог никак оторваться, понять не мог, и вот там на это была пародия. И когда ему сообщают, что инопланетяне высадились, он говорит, ему говорит, надо идти, там гибнут, гибнут тысячи, там миллионы людей, он говорит, мне интересно, что стало с уткой, вот там он про утку читал что-то. Вот, мне тоже интересно, что стало с уткой. Со спасателем, я понимаю, все в порядке. А вот что с уткой, потому что про это так и не сообщили. Но обещала вернуться. Нет, кстати, вот тут что-то как-то про него плохо пишут. Нет, это хороший поступок, на самом деле. Тут этого человека зачем ругать. Как Хавиди говорил, пусть нет силы, одно желание действовать уже достойно похвалы. То есть он пытался спасти, но не смог. Что же делать? Бывает, не всегда. Не всех можно спасти. В Нижнем Тагиле полицейские задержали похитителя попугаев, но птицы все равно улетели. Тут вот пишут, что Путин снова на коне. Мы поговорим сегодня об этом. Не торопитесь. Путин, скорее все уже под конем. Под конем, вот я тогда. только хотел сказать. Причем по полной программе. Попугаи улетели, какой-то бомжик украл двух попугаев, неразлучников, а его менты стали ловить, попугаи улетели, но, наверное, они погибли. Сутки там какие-то проблемы с попугаями. Бывает. В Москве девочку высадили из трамвая на морозе. Ну, то есть классическая вообще ситуация. Каждый день происходит это, и люди вообще не реагируют никак. Удивительно. Просто потрясающая ситуация то в Екатеринбурге, в Саратове, в Москве, где еще надо высадить ребенка из транспорта, причем вот девочка, я так понимаю, она инсулинозависимая или там какие-то другие, ну тут не написано какие препараты, но похоже на то, что ей нужно было, в общем-то, получать медикаменты какие-то и так далее, она час на морозе бегала, вот мы сегодня... По морозцу походили, наверное, минут 20, и так пробирают, надо сказать, а ребенок час бегал. При пожаре в Казанск... Казанской школе эвакуировали почти 500 учащихся. 32 школа Казани, двое пострадавших, как-то не описывают, что там, как они пострадали, в какой степени все. На заводе металлоконструкций. Упали балки в Саратовской области, знаю, это, кстати, завод в Энгельсе, травмировали рабочего. А в Уфе водитель маршрутки, полный пассажиров, умер за рулем. Но нужно внимательно пассажирам следить за водителями, чтобы но это не шутка, да, я сразу вспоминаю, у меня даже это вызвало некую степень веселья, потому что я эту картину видел. То есть сидели менты в машине, в москвиче, старый такой москвич, что, что они делали, я не знаю, курили что ли. И автобус ЛиАЗ ехал, там ехала женщина, кто она там, кондуктор, или, и, и водила. Все это недалеко от юридического, но от... Академии права был в Саратове, на улице Чернышевской, уже туда Клинской ближе. И вот они видят, что автобус, не сворачивая, едет на них. А с мужик за рулем умер. И вот они умудрились у нас на глазах выскочить из всех четыре мента, из четырех дверей и откатиться от машины автобус просто переехал вот так как как заживал ее ну у нее же низкая очень осадка у этого ляз переехал проехал там где-то врезался еще в дерево и озяб а вот эта машина она вот такая вот была такого размера и мы подходили так мерили вот я сегодня у Лешиной машины мерил колесо высоту колеса вот машина была значительно ниже колеса Лешиной машины вот так ржали но самое смешное было конечно что вот никто не погиб. Ну, мужик-то он сам по себе помер. Конечно, его жалко было, но вроде как это естественная смерть человека, поэтому людям свойственно помирать. Поэтому смотрите, за водителями, если кто-то там как-то себя начал не так вести, лучше ему бы остановиться и принять таблеточку. Задержаны предполагаемые участники драки со стрельбой на Черемушском рынке в Москве. Да, там произошла какая-то драка, всех ловили. Я так понимаю, что администрация дралась, как обычно, с теми, кому предоставляют места. То есть какие-то такие разборки, на кладбищах разборки, на рынках разборки, все ясно. То есть, как говорят, понять, что есть кризис. Ну, начинаются разборки из-за мелочей. Да? В Армавире... Психически больной мужчина ранил ножом полицейского. В Армавере ранили ножом полицейского, в Хабаровске ранили ножом полицейского, там не психически больной, там угонщик. Да, в жителе Красного Круга Саратовской области ранил, ранил ножом житель э, своего гостя. И, в общем-то, очень много в этот день, за вчерашний день раненых ножами. И, ну, в общем-то, я думаю, эта волна будет продолжаться. И вот конфликт между посетителями магазинов в Волгограде закончился стрельбой. То есть, видишь, не только на рынках, но и в магазинах дерутся. И в Москве ребенок 12-летний ушел из приюта, потому что его избил педагог. Ну и слава богу, вот... Очень мне понравилось э, то, что ребенок катался в метро и там его сразу же заметил полицейский. То есть вот человек на своем месте и исполняет нормально свою обязанность. увидел, что ребенок, э, в общем-то, как-то социально не адаптирован и в синяках там ссадины, побои, то есть он сразу же его изъял оттуда, что говорит о его профессионализме и о том, что, в общем -то, таких бы нам побольше. И вот сейчас возбуждают уголовное дело. Уже возбудили в статье халатности. Угу. Да, уж халатность. Ребенку зарядил эта халатность. В Новосибирске 13-летнюю девочку на камеру избили подростки. Ну, продолжаются вот эти вещи. То есть, потрясающая ситуация. Происходит избиение. Эти избиения вывешивают в Ютубе. И получается сразу же дикая реакция общества, этих детей наказывают, кто этим занимается, но это стимулирует других делать то же самое. То же самое, как вот с этими убийцами животных, сейчас много в интернете постановочных роликов, где, в общем-то, животных не убивают, а делают вид, что убивают, и тоже этим занимаются девочки. Так что странная совершенно ситуация, но это надо пережить, это детская болезнь, в общем-то, информационного мира. Но хорошо было бы, чтобы в этом кто-то разбирался и понимал, чтобы люди обучались этому. Но ну, ты видишь, у нас пытаются запретить, но никто ничего не пытается изучить, как действует информация на людей, в частности, вот на подростков. Почему занимаются вот такими делами? Понятно, что есть громадное желание стать известными, но в общем-то откатная волна -то, очень сильно бьет по этим подросткам. Поэтому они должны понимать, что будет не только наказание, но подчас даже месть, потому что вот то, что с этими убийцами животных самосуд. происходит, да, это ну, даже не самосуд. То есть общество действует гораздо жестче. Ну, ты сегодня только про эту девчонку говорил, как ее... Ну, про стрит-рейсер, что А, это. да, Багдасаря. Багдасаря, да, ее очередной раз выпустили из 10-дневной отсидки. Она, я так понимаю, будет до конца жизни, по жизни мотать по 10-15 суток. То есть человек явно прессует, явно поступает гораздо жестче, чем нужно и вообще, чем справедливо, да. Потому что хотят показать обществу, что видите, как вот мы там мажоров наказываем. Вон у нас. У нас перед законом все равны и так далее. Ну и прочую чушь, которую они любят вчислять. Полиция задержала. Знаете, Путин виноват у Мальцева. Ну, а кто в, в, в этом государстве рулит? Ну, если бы Мальцев рулил, ну значит был бы Мальцев виноват. Вы же понимаете. Тот, кто рулит, тот и виноват, но тогда не рули, если ты не хочешь брать на себя ответственность. Полиция сдержала подозреваемую в разливе ртути в Петроградском суде. Странная вообще, конечно, ситуация, чтобы сорвать заседание, разлила ртуть, оттуда изъяли больше 300 грамм. Ну, То есть, как минимум 300 грамм, в общем-то, ртуть и денег стоит и небезопасно, говорят. Может, не, она не лучше ли был позвонить И сказать там заложена бомба Все бы убежали и все А это она залила двое суток этот суд не работал ну, Интересное занятие Такое нашла себе Сейчас конечно будет уголовное дело Будут разбираться УФСИН предупреждает о возможных проблемах С финансированием питания осужденных Так — Вовсе? — Да. И это... Ну, — Просто праздник какой-то? <свист> — Да нет, ну это понятно, это страшная новость. То есть, э, если в тюрьму будут голодать, конечно, с одной стороны, тем людям, которые не ждут готовятся, э, для них это хорошая новость, да, понятно, что тюрьмы поднимутся, безусловно. Но с другой стороны, представляешь... Какие мучения, люди лишенные свободы, они не могут ниоткуда ничего получить, очень часто, но если им передачки с воли не передают, а здесь многие бедствуют уже, так сказать, доведены до крайности. И тут вот такая, в общем-то, новость. Почему Федеральная служба исполнения наказания предупреждает, они никогда в жизни не сказали. Значит, там вообще полный кирдык. У берегов Бенина пираты захватили судно, на борту которого могут быть россияне. Только что нам сообщили о том, что переловили всех пиратов. Мы очень радовались такому событию, аплодировали. Говорили, что все, вот контрацептивная промышленность потеряла таких этих... Как бы заказчиков но ну, они все там на лодках я не знаю что сделанных этих резиновых и тут вдруг опять не был никогда и вот опять как Черномырзин говорил адвокат сообщил сообщил об избиениях полиции перед э, Мруани да ну я так понимаю что Мруани отпустили причем в 5 часов утра такое безумие представляешь и адвокат его заявил, что он больше не вернется в Россию. Ну, дураком надо быть, чтобы вернуться в Россию, где, где до пяти утра держат в полиции. Понятно, что это же не просто так. Они говорят, как, как в том фильме, ошибились. Но понятно, что это было сделано для того, чтобы оказать на нее давление, напугать. И это же ясно, что... Как, как, какой-то певец, композитор, музыкант, да, там, вот, и, и его под пресс бросили, здесь допросили, тут даже не надо лампу в глаза, там, и, и требовать, чтобы он раскололся немедленно, он, в общем-то, и так испугался при одном только задержании уже, вот. но ну, это был повод послушать спейс для меня, по крайней мере, вчера ночью. Ну, ты знаешь, вот что меня поразило, 10 лет назад как-то лучше спейс шел мне, не знаю, вот сейчас что-то не, не очень, а 10 лет назад прям, гораздо лучше. Парадокс в том, что Го, а не он забежали, вот этот. вот Да, не, ну как, непонятно, ну, наверное, отстег Филипп. Бедросович, наверное, осуществил такой чисто российский отстёк, и всё, и нормально. Провели такую операцию показательную по устрашению. Это же акция устрашения была, безусловно. А теперь, я думаю, что будет все сделано таким образом, что если хотите в суд обращаться, как будет российский суд. И там будет, собственно, то же самое. То есть это продемонстрировали. Российский дипломат избил монгольского рэпера на празднике «Счастливый Уран-Батор». Уран-Батор. Уран-Батор, да. это столица Монголии, да? Ну, тут вот наши посольства Российской Федерации в Монголии опровергло сообщение, о нападении своего сотрудника на рэпера. То есть, говорит, не нападал. А вот рэпер, говорит, напал, избил, есть, говорит не нападал. В общем, такой счастливый, счастливый ламбатор, это называется. <свят> счастливый ламбатора, это очень хорошо. ламбатор хорошо ты сказал. Суд арестовал замглавы Одинцова по подозрению в получении взятки. Да, мы ехали ночью э, в, сюда в Москву и я, да я же рассказывал уже да я увидел что э, ну заехали в кафешку и там показывали по телеку как э, задержали зам главы Одинцова я говорю сто процентов что человек занимается выделением земли и 100% его будут колоть на то, что он незаконно выделил землю по адресу Родниковая, 22. Чтобы нам тут проблемы устроить. И еще ничего не сказали. Сергей выходит из туалета и там говорят, что вот это задержали замглаву, который занимается выделением земли. там За незаконное выделение дали взят. Очень смеялись. Так что ждем гостей госдума ужесточила наказание за незаконное давление на бизнес прекрасно тут обещают 10 лет правоохранителям, которые незаконно давят на бизнес интересно а вот э, э, э, те которые мурване задержали они как он бизнесмен они как 10 лет или нет или нет и вот в Чечне закрылись все торговавшие алкоголем магазины. Там тоже Кадырову 10 лет дадут? Но это же незаконное давление на бизнес. Закрыть это алкогольных магазинов всех в Чечне. По закону это возможно? Нет, невозможно. Но там это сделали. Значит, незаконное давление на бизнес. Вот такая прелесть. Вот. Тут рассказывают, что пьяные люди как-то незаконно о, не, не могут на дороге неправильно действовать и так далее. Поэтому надо все магазины алкогольные закрыть. Я не пью, вообще не употребляю алкоголь, но я против такого подхода. В Дагестане в ходе контртеррористической операции обнаружили блиндаж, принадлежащий боевикам. Этот бетмальцев первые пять указов, если президент 5 Пять указов о недрах, да, о кирке, это Боянвич. На вас подорожал, конечно. Да, вот увидишь, в Дагестане. но это четыре, подождите. <связать> <связать> ну, Темы этом... с недрами, выдрами <связать> <связать> и ну, не вот четыре, да? <связать> да. Боевикам блиндаж принадлежал, а... А, кто, а кто нашел, тоже, наверное, боевики, только с корками. Экс-помощник главы Минфина США просил российский паспорт у Путина. Написал он такое письмишко. Пол Крейг Робертс, его зовут. И он, значит, в ироничной форме просил президент Владимир Путин предоставить ему российское гражданство. Это, конечно, шутка. То есть он написал теперь, когда агент ЦРУ. Крейг Тимберг в качестве репортера «Вашингтон-Пост» разоблачил меня и представил свет как российского агента. Я хотел бы узнать, могу ли просить у вас российский паспорт и небольшое дипломатическое убежище, возможно, в роли помощника пресса аташе в российском посольстве в Вашингтоне, до тех пор, пока я не смогу покинуть страну. Я знаю, что вы дали паспорт Стивену Сиглу, поэтому, надеюсь, быть российским агентом так же важно, как преподавать боевое искусство русским. Тонкий тролль, однако, дядя. Да. да, такой троллинг очень жесткий. Зачетный. Да, Мальцев это поп-гапон наше время. Слышь, ты, вот когда меня попом-гапоном такие придурки называют, я говорю, в чем разница мальцев и Гапон? Мальцев говорят народу, народ возьми власть в свои руки, выкинь нахер этих придурков. А поп Гапон говорил, надо к царю идти, надо царя просить. Нехера никого просить, гнать надо всю эту мразу. Гапон он нашел. Если вы поп Гапон, то Путин у нас Иисус что ли? Не знаю, да. Путин заявил о готовности улучшить отношения между Россией и США. Ну, естественно, о чем он может говорить. Он все рассказывает про телефонный разговор с Трампом, с наслаждением. Он это рассказывает и говорит о том, что надо выправлять отношения и так далее. Ну, совершенно очевидно для всех, кроме Путина, что ничего этого не будет, что Трамп будет действовать в тех рамках, в которых может действовать американский президент. А в, да, в этих рамках нет Путина. То есть у Путина единственный выход – катапультироваться, и тогда будут отношения между США и Россией налажены. Эрдоган заявил, что Асад устроил в Сирии государственный террор. Да, Эрдоган тут сказал, что, в общем-то, он вторгся в Сирию для того, чтобы режим Асада свалить. И вот заявление Эрдогана – по Асаду стало новостью для Кремля. Вот удивительно. Представляешь, мы все время говорили, что так оно и будет. Это очередной нож в спину Путину, да. Там такая карикатура у Путина вся. Спина в ножах. Ну, что в башке у этого человека? Он опять в засос целовал Эрдогана, получил снова пинчину такого под, такую под задом. И опять будет целовать. Да. Очень весело вообще. И Пишут, что угрозы Эрдогана свергнуть Асада могут изменить ситуацию в Сирии. Конечно, изменить ситуацию. Вот. И Пушков, заявление Эрдогана очень похоже на политическую риторику. Ну, если исключить вот войск, то, конечно, похоже. Но то, что.. Туда вводят войска, это уже не политическая риторика. Так что я на полях вчера для себя записал, что Вова опять развели как лоха, и, или это результат хитрого тайного соглашения, в результате которого Путина разведут как лоха. Вопросительный знак. Да. Это я сам себя спрашиваю проанализировать. То есть уже развели или еще в дальнейшем разведут. Пришел к выводу, что и уже развели, и в дальнейшем разведут. Так что вот, много тут различных СМИ пишут про Башара Асада. А вот МИД Сирии прокомментировал заявление Эрдогана о свержении Асада. И заявление Эрдогана о целях турецкой агрессии в Сирии положили конец его лжи. Ясно раскрыли, что турецкая агрессия на сирийской территории с ничем не имен, ничем иным, как результатом амбиций и иллюзий. Результатом амбиций, да, но никаких иллюзий. То есть нужно понимать, что у Эрдогана, в общем-то, не, не было другого выхода. Мы говорили об этом давным-давно. Он должен он должен как-то решить с курдами в его, э, так сказать, варианте мировоззрения это... Трамбовка и уничтожение курдов. Он должен как-то решить с шиитами, он рассматривает значит, невозможное для себя сотрудничество с властью Асада, как шиитской властью в Сирии, и видит Сирию как, ну, как имперец, он видит Сирию как часть Турции. Вот и все. То есть нужно понимать, о чем речь. идет Речь идет о турецкой власти Поэтому и, и сам он, э, турецкая вата, и э, должен работать на турецкую вату. А как он должен работать? Вот то, что он сделал, это очень хорошо. Но представьте, он получил военный переворот. Как он должен э, изменить вектор? Чтобы не, не, не в него упирались все пассионарии, а во что-то другое, в кого-то другое. Ну вот, пожалуйста, вот вам вариант, вот вам война. Получите войну и разбирайтесь. Другого варианта-то и не было. Вот. Иван заявили, что слова президента о свержении Асаны не стоит понимать буквально. Ну как уж там, это заявление президента вчера прозвучало, но оно не должно восприниматься буквально. Надеюсь, что возникше с этим недопонимание будет быстро преодолено. Ну что, Эрдоган как бы спит и видит, чтобы не был вас, ваша раз, мы об этом давно говорили, они не в одной лодке, и там Армагеддон, в общем-то, все народы должны туда прийти, в эту Сирию, да, для последней битвы, ну, по крайней мере, так, так написано. А вот в Кремле будут ждать разъяснений Турции после заявлений Эрдогана по Сирии. Да, то есть они не хотят орать про нож в спину там и так далее, потому что потом трудно будет, Твати объяснить, почему опять с Эрдоганом, в общем-то, договариваются. Ну, потому что Путин любит договариваться с Эрдоганом. Поэтому, говорят, тут вот у нас недопонимание. Ждем разъяснений. Вот и Путин заявил, что альтернативы широкому фронту на Ближнем Востоке нет. То есть, что там сегодня понятно, что необходимым условием нормализации ситуации на Ближнем Востоке является эффективное взаимодействие всех заинтересованных и имеющих влияние международных игроков. В этой логике выдвинутая нами инициатива по формированию широкого фронта должна быть реализована. К сожалению, пока такой фронт не создан, но альтернативы ему нет. Ну да, а в этот фронт, интересно, кто должны войти. И ИГИЛ, в том числе, и Джибхат Аннусор. Но говорят, что имеющих влияние международных игроков. ИГИЛ имеет влияние колоссальное. Конечно. Исламисты менее радикальные, такие как Джибхат Аннусор, имеют влияние очень. Аль-Каида имеет, да. Ну Вот как раз широкий фронт должен Путин ну, он, он реально прикалывается, не понимает, что э, также вероятно, договориться э, там многим, там, допустим, Башару Асаду с курдами, да, но они тоже имеют влияние, огромное влияние, Ты вообще их земля. Так же, вероятно, как, например, э, вот Джибхат Анусри с э, Башаром Асадом. То есть так же они не договорятся, как и эти, не договорятся. Там нет возможности людям договариваться, поэтому, раз уж началась война, что? Вячеслав Ильич, вот нам напомнили, вы представляете, я вчера ночью проснулся и начал смеяться, а вы уже спали, я не стал вас будить, в общем, человек вот нам спрашивает, задал вопрос, а я вспомнил историю, как я ее мог забыть, кто знает биографию Мальцев? этот вопрос? Почему мы должны ему верить, отзовитесь? Вот, отвечаю на этот вопрос я. Значит, все очень просто. Мне вчера звонит человек ночью, причем часа, наверное, в три ночи, все уже спали, он мне звонит, потому что он находится не в России, поэтому так поздно. А в период выборов он работал в России. На один очень известный, ну, прямо скажем, на Россию 24. Вот. То есть он журналист, раньше работал в Саратове, потом уехал в Москву и в финале работал на россию 24 И телеканал «Россия-24» заплатил ему 75 тысяч российских рублей и отправил в командировку в Саратов, на полном серьезе вам рассказываю, для того, чтобы он нашел комп компрометирующий материал на Вячеслава Мальцева. И он мне полчаса матерился и орал, рассказывал, как он там ездил по каким-то вашим старым друзьям, не признался по кому, и никто так и не смог ничего компрометирующего сказать. У него забрали что-то, по-моему, 40 из этих 70 тысяч, когда он приехал и сказал, у меня ничего нет. Несчастный. Ну, он должен был понимать, что я всю жизнь не дружу с этой властью и до дедушкиных носков они все копали и когда, в общем-то, я был еще молодым человеком очень молодым, я понимал, что когда-то я подниму людей и они пойдут вместе со мной плечом к плечу и поэтому я всю свою жизнь жил так, чтобы быть абсолютно открытым и все знают, в общем-то, мой афоризм о том, что Лучший, лучший способ защиты секретов – это их отсутствие. Да. У меня нет секретов, я живу абсолютно открыто. Биография моя в свободном доступе. Все, в общем, -то. Про меня могут рассказать какие-то веселые истории в огромном количестве. Ну, как вот, например, на поездка. Да, да, там носорог или поездка из, из Саратова в Москву. Я думаю, Сережа долго будет рассказывать эту историю. Поезд по, по льду, да, По льду такой, да, как это сказать, крикобежный спорт, да? спорт. Ну да, такие вещи есть немножко, ну или даже очень много, но все остальное громовой драмы с носорогом Он что, Ленина из себя строит? Нет, почему Ленин? С какой стати Ленин? Вовсе не Ленин. Я из себя строю Мальцева. Генштаб РФ э, заявил, боевики Валепа ежегодно проводят публичные казни протестующих. Да, такие вот. Ну, еще едят там Детей. христианских младенцев и все такое прочее. Вот почему почему-то обязательно вот эти вот вещи нужно им как-то рассказывать. Так, Если они думают, что если они это не расскажут, то им меньше верить будут. Я думаю, им меньше верить будут. Даже вот представьте себе, такая вещь. Вот Предположим, эти боевики каждое утро встают там и на завтрак казнят какое-то количество людей. Да? Но вот если об этом говорит... Рудской, Сергей Рудской, то я вот никогда не поверю, даже если это есть на самом деле, потому что все остальное, что они говорят, это абсолютная ложь, которую я могу доказать, да, я могу доказать, что это ложь, то, что они говорят. А здесь я не знаю, меня там не было, понимаешь, но я предполагаю, что и это. Ну, во-первых, потому что это очень, очень так тенденциозно, да, так, ну, проснулся так раз по -утрянь. Заколбасил какое-то количество людей, и вот и день удался, и живешь дальше, до следующего утра, когда надо еще кого-то казнить. Мальцы до Ленина, как до Китая ползком. 27 километров до Ленина, я вообще не понимаю. Я. 27, до Китая вот, дальше? До, до Китая гораздо дальше. Россия. Мальцев, я уже в Саратове, приехал из Владивостока, голосовал за вас и видео скидывал, как вас тут найти, как связаться. Как, вы, какой да, вы молодец, а мы в Москве. Мы в Москве, в Подмосковье. Сереж, значит, телефон здесь. Вот. Вот телефоны наши здесь. Позвоните мы вам все расскажем. Так. Опа, значит, плюс 7, 9532 05 11 17, плюс 7, 9510 05 11 17, вот нижний телефон 9510 05 11 17, на него можно какую-то информацию скид... скидывать также в вайбере и так далее, то есть можно там фотки присылать, видеоматериалы, и мы их будем с удовольствием размещать. Вот. Россия. Надо отдельный чат для троллей. Россия направят, чтобы они тролли друг друга. А я ну, я не знаю, вот, с... э, люди. Да, я понял. Да. Россия направит в по отряд снайперов. Так. Чего, чего? Россия. Не, нет, ты не пропустил. Сирии заявили о ракетных ударах Израиля в пригороде Дамаска это очень важное сообщение потому что Израиль с территории Ливана как утверждают в Сирии нанес удары по пригороду Дамаска, но обстреляли значит склад боеприпасов, колонны грузовых автомобилей я так понимаю не колон, но они где-то стояли эти грузовые автомобили потому что погибших нет то есть где-то это было все заскладировано, стояло и накрыли Это вполне согласованные действия, то есть с одной стороны Эрдоган, с другой стороны Израиля, то о чем мы говорили, то есть Армагеддон начинается, ну не обязательно он будет, но так пока раскачивается ситуация. Россия направит в Алеппо отряд снайперов и ценюков. Да, вот, ну... Снайперов только не хватает, да, вот 200 человек отряд снайперов отправят, ну что ж, что тут можно пожелать, как в фильме «Заводной апельсин», да, потому что там дяденька что пожелал главного героя, я уж не буду это повторять. Британский таблоид рассказал об осьминогах-убийцах Путина. Ну да, мы говорили, что будет чудо оружие всякое, всякое, всякое. Тут у нас уже были какие-то кибер, кибер, кибернетические какие-то вещи вообще, чуть ли там не Терминаторы и все уже нам про все рассказали про ковры, самолеты, скатерти, самобранки, там какие-то боевые, причем скатерти, мечи, клуденцы, все, все, все и тут раз, ну, все, что-то не хватает. Вата не верит. Вата не верит. Что нужно было? Вот осьминог-убийца, который там путинцы приручили, там как-то вывели в особых условиях. И вот непонятно, зачем этот осьминог-убийца. Он крайне ядовитый, пишут. Называется «Организм 46Б». Такой вот. Оружие «Х». Да, оружие 46Б. Вот. То есть его нашли там два участника экспедиции погибли и вот теперь, значит, будут это чудище выращивать, только зачем? Ну его, возможно, обучить, кого убивать а американских военных убивать, а российских боевых пловцов, значит, не убивать или что там спасать, да? Как где они будут? Вот тут люди высказали мнение, что, наверное, у каких-то платформ сеченских будут использовать. Ну, представляешь, авария на такой платформе, что, может, раньше человек мог только замерзнуть, а сейчас нет, его еще может укусить осьминог. такой изыск. Чтобы боевые пловцы американские не взорвали платформу, да, нужно жить в опасности того, что, когда все-таки они взорвут, тебя еще и одни осьминоги съедят ну, понятно, что никто не взорвет, платформу сами взорвутся. Мы вот сегодня говорили про Мобидик, да, вот я думаю, это идея. Мы вот говорим, что да. путинские э, нас слушают и воруют наши мысли, в общем-то, вот э, поэтому это вам идеи такие. Боевые э, касатки должны быть, да, и боевые киты которые будут таранить американские авианосцы, но это будет всяко эффективнее, чем адмирал Кузнецов. Вот тут даже уже и кличку на дали, пишут наши э -э -э зрители, осьминог убийца по кличке Дартаньян. Хороший такой Дартаньян, хорошая кличка для осминога убийцы. Я вообще уважаю таких людей, которые сразу находят вот выхватывают зерно. Вот если бы ватос назвать, ну не то, а вот Д'Артаньян, осьминог, очень. Хорошо. На Украине раскрыли детали ракетных учений в районе Крыма. Ну, я так и не понял. Боевой авиации, экипажи будут, транспортной авиации, привлекаться подразделения зенитно-ракетных войск и так далее. Ну, посмотрим, что там будет... Одним из элементов станут воздушные стрельбы управляемых ракет средней дальности. Вот. Ну и тут, естественно, в Кремле высказались, с негодованием кто-то еще тут. Не будем даже об этом говорить. Посмотрим, как пройдут учения. Осьминог, спаситель России». Слушай, очень, очень интересная тема пошла. именно «Осминогу боевому». Д'Артаньян спаситель России. Украина расторгла согла... соглашение с РФ в сфере информации, телевидения и радиовещания. Я удивлен, что такое соглашение до сих пор было. Я вообще уверен был, что они уж все давным-давно расторгнуты. Пишут, боевые дятлы, вот спасение. Вот тема осьминог как людей тронула. Вот те, кто придумывает вот такую херню с осьминогами, они это понимают. Они понимают, что вот тем боевого осьминога, она будет обсуждаться народом. И уж совсем ватные, конечно, они будут аплодировать и говорить, браво, какое счастье, что у нас есть боевые осьминоги. Как бы они в канализации еще не, не поселились. А боевые раки, как вам, например? Боевые раки. Ужас. Ахлобыстин попросил Захарченко предоставить ему гражданство ДНР. Да. Интересно. Вот я помню, он чудил что-то в Испании, говорил, что он там как-то хорошую, там как-то принимал такую вещь, да, и он что-то сильно чудил, ты помнишь? Да, какие-то посты такие публиковал, что отрубь брала. Вот Почти я... как стихи Улюкаева. Да, ну нет, конечно, гораздо страшнее. А вот я думаю, что здесь опять он вернулся, за старое взялся. Боевые крабы, вот пишут, они раки, боевые крабы. Кто, если не осьминоги? ОПЕК впервые с 2008 года договорились об объемах сокращения добычи нефти. Да, вот и тут нефть чуть-чуть пошла вверх, но я не думаю, что это долгое время будет, потому что ОПЕК-то может договорились и Индонезию выгнали оттуда, в общем-то, да? Но я думаю, что Иран будет наращивать добычу, Соединенные Штаты будут продавать на сторону нефть, делать нефтепровод в Канаду еще, да, газ будут разведывать и добывать и продавать. И, в общем я думаю, что ни одного шанса нет сильно нефти повысится. Боевые глисты. Боевой индюк. Вот. Боевые глисты хорошо. Да. Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Да, мы сегодня вот с тобой никак не могли понять, какие санкции, так и не поняли. Потому что, мне кажется, в отношении КНДР уже все санкции ввели. Я не, я не знаю, что только осталось сделать. Вот, ну, посмотрим. Может, Сену завезда продавать. Что ну, в сети? Ну, сеть, сеть, она во всем мире. Вот мы сидим здесь, оскорбляй молива, и что дальше? В рыбацкой да. сети. Да. Поэтому странная какая-то ситуация. То есть, если ты гражданин Азербайджана, то ты сядешь, а если ты гражданин Соединенных Штатов, например, то сделают вид, что не заметили. Не, ну это вообще будет круто, если нас с вами посадят за оскорбление. Алиева, то есть, вот, это самое парадоксальное. Мы даже переплюнем по Поткина Белова, который хотел сделать революцию. Да, из Германии идут атаки чуть ли не каждый день. Так что обменялись любезностями. Наверное, нашу почту постоянно атакуют из Германии. Да? Немцы. Да нем, немцы. По Волже, Немцы по Волже. Немцы наш. атакуют нашу почту. Пришел потрясающе, конечно, нам на почту валют это просто, что делают, то есть начинают слать безумное количество посланий, там какой-то миллион посланий, причем шлют в течение сутка, а мы просто никак на это не реагируем, потом мы одним махом, когда все это прошло, но они устали, мы это все удаляем сразу вот этот весь блок и все, и больше не парим у них какое-то безумное количество работы, а у нас два Удары мышкой, все, чик-чик, сердце два раза крикнул, и, и дальше пошли. Так что, наверное, это не очень эффективные кибератаки. Несимметричный ответ. Да, несимметричный ответ. Появилась Вот. Что, работаем? Ну, по идее. Да мы уж поняли, спасибо. Так, ну мы сейчас можем прям так и увидеть. Че? Выпить. Он не идет, но зарядка. Мы с говорили. Ну все, подключайся. А вы говорите, как они отключат YouTube? Все, отключили YouTube. Так, ну вот, мы посел, в эфире в Давай. Ну, вот я это и в каприе Вот я и в хапри... а да Это индивидуально, я пришел в офис Говорю, а что такое-то, ну не знаю Ведь нормально индивидуально это когда... было Идет Эфира нет? А руки из ануса пишут Да Так, ну вот мы смотрим, мы видим, причем все нормально Боевой осминок напал, пишут. какое движение сделал Вот я расшатываю сейчас. Вроде пошло, пишут. Пошло, вроде. Да, да, Раскачали лодку. Раскачали лодку. Давай, все. Видите, мне надо было просто покачаться. Сейчас, секунду, я верну в предыдущий окон. Вот. надо да. было просто покачать покачать да вот сми сообщили о возможном уходе youtube из россии вот как раз вы видите уход youtube из россии Надо покачаем чуть-чуть и вернется youtube ничего страшного тут вот пишут по поводу того что этот луговой оба да Луговой тут какой-то внес в Нижнюю Палату закон. Документ предполагает ограничение долей 20% иностранного влияния в компаниях, организаторах аудио, аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом. Основной целью законопроекта является онлайн кинотеатры и так далее. Ну, Луговой так, в общем-то, он... Теперь, теперь он хочет отравить полониям Ютуб, да, молодец какой, он думает, что это возможно, наверное, нет, наверное, все-таки информационные системы гораздо сложнее, да, и гораздо сильнее, чем путинский режим. Если путинский режим хочет бороться с информационным миром, а он хочет это делать, у него нет ни одного шанса, и это прекрасно, что путинский режим борется с информационным миром, потому что у нас есть еще один, да, ст, так сказать, ну, как сказать сподвижник, и очень сильный, это информационный мир. Как, как... Да, народная фашистская поговорка гласит, свой своему поневоле этот брат, да, поэтому свой своему поневоле брат. Информационный мир нас, конечно, продвинет как острее, который раздолбит этот режим. Да, вот. Так что, я думаю, никаких шансов у них нет. Жители Петербурга. Житель один Петербурга подал иск в суд о запрете Фейсбука в России. Смешно Мальцев заржал. Я помню, mm -hmm. <смех> смотрели футбол, это был 70-й или 69-й год, а mm -hmm. я жил в Долгопрудном тогда. И что-то родители мой с, с товарищами смотрели, они в Академии МВД тогда, кто учился, кто преподавал он преподавал у меня там и, а у него был товарищ Зуинадин Астемиров он был там из э, школ милиции из Махачкалинской вот он сидит смотрит и там кто-то так заржал вот прямо недалеко от микрофона и он говорит заржал кто-то с кавказским акцентом. Даже тогда мне было 5 или 6 лет, я уже понял, что это такая очень тонкая шутка. С кавказским акцентом заржал. Да, иск в суд о запрете Фейсбука, а еще надо еще что-нибудь запретить. В Воскресенье, например, там субботу. Почему бы не запретить? Восход солнца. Ну, прелесть. Да. понедельники могут быть. Да, по понедельникам. Идут делать. Взять ведь. и отменить. Да, <свят> вот, правильно, Саш, в <свят> понедельники. Взять и отменить. Чтобы они не делали, не идут дела. <свят> да их точно. Вот ты прав. Полезные... Слушайте, а надо выяснить, а Путина когда родили, в какой день недели? Да, кстати, интересно Никто было. же не знает, да? Надо выяснить. Да, да я думаю, сейчас вот люди, да, погугли, люди погуглить, а когда Путина, в какой да. недели родился. Да, будет забавно, очень, очень забавно, если в понедельник. Полезные НКО получат помощь от государства. Да, полезные НКО, это очень здорово. Некоммерческие организации есть полезные, а есть вредные. Для кого полезны или вредны некоммерческие организации? Я вот как читаю Конституцию, в статье 13 говорит, что общественные организации все равны перед законом и так далее, и так далее. Не делят на полезных и вредных. Когда полезные и вредные какие-то появляются, я сразу вспоминаю нашивки, которые в Третьем Рейхе были, помнишь, когда была нашивка нужный еврей такая вот, то есть такого, которого нельзя было отвести, где-то за баню шлепнуть, потому что он нужный так вот, наверное это вот такая же нашивка для полезных НКО и если не западло такие нашивки носить, ну, пожалуй вот, Вячеслав Путин даже тут опоздал во вторник родился, но да даже тут опоздал во вторник ночью <смех> <Да>. <смех> <смех> а вот СМИ сообщили о скорой ликвидации Евросети Ну, это же понятно совершенно То есть они э, Принадлежали тем, кто разделил их Так сказать э, С легкой руки Вовы э, отобр, Отобрали У человека, да, и разделили По 50% Как В пополами будем мы там пополам будем разделить по 50%. А сейчас, конечно, их абсолютно это все не устраивает, потому что денег стало очень мало. И они придумали совершенно идиотскую вещь, которая говорит о полной их неспособности мыслить, как коммерсанты в настоящий момент взять, поделить эту структуру пополам Евросети. Ну, то есть, просто на помещение разделить, да? Понимаешь? То есть, вот кому они нужны, такое количество? На 15 миллиардов рублей <смех> имущества разделить между собой. Ну, нормально. Сколько, сколько они выручат, если они это разделят? Ну, по миллиарду даже не выручат, я думаю. Потому что никто ничего не купит. Да какой по миллиарду? Так что показывает, в общем-то, их возможности. А вот депутат-футболист Сысоев обошелся налогоплательщиком в 37 миллионов рублей Вот пишешь, слава ОПЕК договорились Да опек может сколько угодно договариваться ОПЕК это еще не весь мир, понимаете? ОПЕК может договориться о чем угодно, но завтра эти договоренности никто не будет соблюдать Потому что мир сейчас живет несколько иначе все, мы вскрыли новую конспирологическую теорию. Какой? Путин родился между днем страховщика и днем почтовика. Серьезно. В понедельник был день страховщика, а в среду день почтовика. А Путин родился в ночь на вторник. Да, вот депутат вот этот Сысоев, которому сколько лет? 21 год, да? Да. И мама у нее тоже депутат. То есть такая... Как это? Династия. династия, да, я условно забыл, да. Семейный подряд. Семейный подряд, депутатская династия, и оказывается мама там как-то вы, вы, выбивала деньги на тот футбольный клуб, где он играл, и в общем все хорошо. И она тоже спортсменка. Очень сложно. Да не знаю, ну вот видишь спортсмены. У нас депутаты спорт, депутаты спортсмены депутаты-певцы, депутаты там, ну, не буду еще говорить, ну, в общем, всякая рвань там у нас присутствует, которые стали миллиардерами, да, которые по какой-то причине, в общем-то, занимают высшие государственные должности, при этом спорт находится в самой жопе, в последней. Ну, ладно бы, они там все сидели депутатами, а с, там все олимпийские медали там ну или половину хотя бы России получала да ну, что-то не получает там чемпионат мира выигрывали там футболисты бы э, сидели в, в депутатах и чемпионаты по футболу выигрывали ну что-то это не получается тогда может быть надо сделать чтобы спортсмены занимались спортом а вот как бы законы Писали, наверное, другие люди, не спортсмены, ну, они, конечно, их и не пишут, но они их и не принимают, потому что они, собственно, даже их прочитать не могут. Вот, ну что, вот этот 21-летний Виктор Сысоев закон, что ли, хоть один прочитал? Вот я могу об заклад биться, что даже ни одного закона ни, ни, никогда в жизни не прочитал. Он даже это не сможет сделать, а если прочитать, то он даже не поймет, о чем речь. Да, да. Европейский вот, суд... Серега, глянь в личку ВКонтакте про помощь девушке в СИЗО 3 Воронеж. Обязательно посмотри, Сереж, потому что Европейский суд. важное дело, да? Европейский суд признал а, часть санкций против Ротенберга необоснованными. кто написал, аптец Киркорва армян. Он вообще, армянин, наверное, еще... Вообще-то он болгарин да? Помнишь, как это Мы, мы, мы видели в, это, в незабываемом Брат 2 да? Румын, он уже был у нас Румын да, Слася вы одним словом румын Вообще-то он болгарин Да какая разница так что И здесь он, армян Да какая разница Как анекдот про болгарина, Помнишь да, Так что не будем рассказ Я обещал Марту не ругаться да, видите, вот Рутенбергов отчасти санкций, суд освободил европейские и в Кремле поздравляют. Говорят, это что ж за Холокост такой был? Санкции против Ротенберга вообще, какая прелесть, что сняли часть санкций. Часть. Да, они же сами своим трудом, горбом заработали все эти деньги. Такие замечательные они, коммерсанты. Да, до того, как Путин стал кем-то, ездили на раздолбанной тройке или шестерке там спортсмен не рассказывали да говорят, там в общем -то. и тут вдруг Раз и стали такие миллиардеры да. о как бывает успешные, успешные управленцы управленцы как... <правленцы> в 90-х таких называли а решкин принял предложение путина возглавить Минэкономразвитие да самым молодым министром стал вот представляешь и теперь рассказал об основной задаче Минэкономразвития на 17 год, я даже читать не стал, потому что основная задача Минэкономразвития лизать в жопу в Вове, потому что тогда Орешкина могут посадить, как у Люкаева, если он будет поступать иначе и не выпендриваться на Сечино, потому что могут тогда, в общем-то, разобраться. И вот Силуанов назвал классным макроэкономистом Орешкина. Макроэкономист. Вот. это очень хорошо, когда они там кл классные макроэкономисты знают, какого цвета фишки, да, но вот, почему-то никто из них не знает, как конкретно живут люди. Да. И почему-то никто не хочет никакую жизнь э людям улучшать или делать ее более-менее приличной. Да. Они хотят, чтобы какие-то фишки окрашивались какие-то цвета и все. И это классно. Победа будет за нами. В Госдуму внесли законопроект о должности уполномоченного по защите животных. Да, еще одно мое предсказание сбылось. Если вы помните, я говорил, что будут полномочные представители по защите всех, в том числе там мы даже делили, говорили не просто животных, там кошек кошка одних будет защищать, собак других, носорогов. Да, да. Поэтому все, вот очень весело. Ну что ж, подрастают дети они должны занимать какие-то места на этих местах сидят там какие-то тетки старые которых нам нужны другие другие места нужно что их так не выгонишь на пенсию да вот ну поставить сюда какую тетку а на ее место какого-то хоккеиста 21-летнего все нормально такая ротация госдума может принять законопроект о платном выезде в город въезде Выезде. Вы, это ты подсказал надо, Ты все, тебе платный нет, нет, нет, выезд, но... так не выйдешь. Плати вам а тогда выйдешь. Нет, на самом деле, по сути, то что въезде, что выезде. Нет, это большая нет, разница. Нет, не соглашусь. Потому что да Нет, я понимаю, что есть разница между словом выезд и въезд. Согласен, вопрос нет. Но в данном случае речь идет о чем? О том, что э, выезд, в смысле, то есть, ну ладно, вы прочитайте о чем суть, и будет понятно. Да, я вот тут прочитал уже, тут пишут, что полномочный по защите глистов, да? я сразу вспомнил анекдот такой, пошловатый немножко, но мне нравится, когда бабушку другая спрашивает, говорит, а у тебя мандавошки есть? Она говорит, есть, а ты их чем лечишь? А они у меня не болеют, вот, вот, это из этой же серии. Да, что там про платный въезд, что там за суть? Ну, я так понимаю, что будут, какая суть? Суть в том, что будут деньги отбирать на входе. Логично. Да, как мы говорили, только мы говорили, на улице будут отбирать деньги, они пока на это не решились. Как можно у каждого подъезда поставить, чтобы сразу так раз, идешь, выходишь, тебя опа, ластают, открывают кошелек, Половину забирают сразу, говорят, по чеснухе, видишь, пополам. Все, вот тебе, все, иди. На сегодня ты свободен. Ну да. да, но у них это более романтично рассказано. В общем-то, Госдума теперь комитет по транспорту рекомендовал Госдуме принять значит, законопроект для борьбы с дорожными пробками. И заключается он в том, что припаркованные... Это не для нас хорошо. Для нас сделает. стараются. Вот мы вчера с вами в пробке стояли, Вячеслав да. Иванович, вы возмущались, вот они вас услышали. Теперь для того, чтобы мы не стояли в пробке, теперь внимание, игра «Найдите причинно-следственную связь». Играем вместе с Вячеславом Альцовым. Значит, причинно-следственная связь в действиях Комитета Госдумы по транспорту. Значит, <laughs> в Москве есть пробки. Дано. В Москве есть пробки. И для того, чтобы их, в общем-то, устранить, Комитет по транспорту Государственной Думы предлагает брать с нас с вами деньги за парковку во дворах. То есть, вот вы ставите автомобиль у себя во дворе, и нужно, в общем-то, платить за это деньги. Вне зависимости, есть там парковка, нет там парковки, нужно платить деньги. И это решит проблему с пробками. Классно. Везде, и во дворах в том числе. Мальцев, боже, как тебе присматривается, будь начеку. Вот как они могут представить, такой мужик такой сидит в, в очках с бороденкой такой. Я сразу вспоминаю да, гениальную рекламу, которую угольников делал в начале 90-х годов, когда компьютеры продавали везде, ну там всякие. Как же они структуры-то эти, которые, да, везде рекламировали, которые продавали, всех занимались компьютерами. И вот там была такая реклама, что такой Угольников выходит от то из московского дома, из какого-то из девятиэтажки, кругом снег такой, вдыхает толной грудью, а там Боженька сидит, а у него такая картотека. И он так перебирает такой с бородой во всем белом, перебирает так карточку, раз, так достал ее. Смотрит, и так брык в снег. Это посмотрел, не, не тот. Раз убрал, так, фу, отпустила такое что. Ну и там да, дальше идет реклам компьютера, что не, не нужны карточки никакие там боженьки. Так что ну вот если они рассматривают боженьку так же, что он таким образом присматривается, тоже карточку так раз отпустила. Ну да, бывает. А вы вот окончательно присмотрелся, Боженька, к, к создателю бигмака Мака Джиму Делегати. Э, Делегати это да, это просто вот фамилия, ты знаешь, как это? Мистер Специалист. Джон Ланкастер. Да. Нет, как, как там этот. Жульен да, да, и ее садовник Жульен. Когда нужно выдумать фамилию, то выдумывают такие бандиты-гангстерита делегати. Я подумал, что это фейк. Я посмотрел, оказалось, да, Джим Делегатия реально. Вот Создатель Бигмака и дожил до 99 лет. В общем-то, повезло, говорят, Бигмак вреден. Видите, как полезен. До 99 лет дожил. Одна сплошная польза от бикмака. Теперь что? они должны, в общем-то, рекламную акцию какую-то запустить, что, в общем-то, кушайте бикмак и доживете до 98 лет. Так что делегации к Богу, да. Я извиняюсь, конечно. Ну, все же. Я думаю, что если он не сделал ничего плохого, в общем-то, бигмака то... Здесь больше хорошего, чем плохого, да? Депутат вот тут еще пишет. В Москве установят самую большую в мире музыкальную елочную игрушку. Да, вот я себе записал вчера, когда я это прочитал, написал, когда нет элементарного во всем, стремятся к рекордам хоть в чем-то. Вот это вот. Как, когда вообще ничего нет, то самый большой там торт, я не знаю, когда ну вот или там самая большая елочная игрушка или еще что-то, то есть когда нет системы благ каких-то человеческих, да то вот дают то, что в общем-то с собой не унесешь елочную такую огромную игрушку которая эм, будет установлена на поклонной горе и в ней будет э, самая большая светодиодная скульптура в мире это будет, да и с танцевальной площадкой внутри она будет. Ой, представляешь, елчная игрушка. Ну, то есть. Классно. Самый большой глист. В Саудовской Аравии да. выпал снег. Да, в Саудовской Аравии снег. Вот. Первый раз за сколько там лет? За 30 или за сколько? Ну, в общем, близко к этому. Ну бывает, в общем-то, погода преподносит сюрпризы, так что мы ехали вот по льду, по снегу и даже не думали, что люди в саудовской Аравии испытывают такие же трудности. Говорили там, тут как хорошо, тепло в саудовской Аравии, а нет, тоже их так Боженька присматривается к <с> ним. Посвященный русской живописи, поезд запустили в московском метро. Ну, понятно, что московское метро запустили полностью, да, а чтобы людям как-то это... Не страшно было, да, и чтобы можно было оправдать, куда деньги деваются. Вот они возьмут, распишут вагоны и там катаются они. Можно еще там мультяшных каких-то героев ну, разрисовать. Ну, чтобы настроение людям поднимать, когда они ездят в, в поездах, опасных для жизни. На самом деле, сильно опасных. Так что, отвечаем на вопросы? Да. Так. Опа. так, какие там вопросы -то, я что-то... Опа, чё это такое? Будет легализация боевого оружия, как в США? Конечно, а как же? но по крайней мере, это вопрос, который стоило бы поставить на референдум перед всем народом. И объясниться, то есть рассказать все плюсы и минусы этого. Вопрос. Вы говорите, что чем хуже уровень жизни, тем лучше для пробуждения народа. Я с вами абсолютно не согласен. Чем хуже уровень жизни, тем меньше надо, нужно холопать тем легче власти манипулировать рабами. Но прекратите. Вы, наверное, рассматриваете несовременного человека да, когда-то там когда человек мог сам себя прокормить когда он сам себя мог обогреть и так далее, даже еще вот сто лет назад что человеку нужно было? электричество ему нужно было, тепло ему нужно было с него никто ничего не просил и не требовал, да, вот он сидел там в своей землянке в своем там деревянненьком домике сам себя отапливал и он ни никого не просил ни у него никто не просил. А сейчас э, все это сильно изменилось. Поэтому, когда ему говорят «дай», а ему все чаще говорят «дай», и все реже говорят «на», он все-таки в конце концов озвереет рано или поздно. Спрашивают, примите ли вы участие в первом антикризисном марше в Москве, в митинге в Москве? Да, конечно, принимать участие в антикризисном митинге в Москве, а когда он будет? Сейчас тоже его согласовывают, я так понимаю, как только информация появится, мы тогда и соратников наших пригласим, но и в свою очередь приглашаем на наш митинг. Сегодня мы подали заявку, как мы уже говорили сегодня, в Московскую городскую мэрию на митинг, посвященный Дню Конституции, вот который мы планируем провести 11 декабря в три часа дня в Москве. Мы, в общем-то, планируем на место у памятника Владимиру Великому на Боровицкой площади или в гайд-парке, в парке Сокольники. В общем-то, посмотрим, где нам согласуют Московская мэрия. В воскресенье, вот у меня написано 4 ноября, но 4 ноября, в общем-то, надо будет уже. В другом месте быть, да, не, не, не у нас в доме, по крайней мере, потому что 4 ноября будет через год. 4 декабря в 16.30 приглашаем, в общем-то, к нам в Дом народов на подготовку к митингу. Обсуждаем лозунги, готовим резолюцию и так далее. 5 декабря, еще раз повторяюсь. 5 декабря у нас это... Фейерверк 8 часов здесь. Да, да, поэтому, в общем-то, приглашаем. И вас. у всех фейерверки тоже, кто, в общем -то, наши сторонники, везде, где вы находитесь, запускайте фейерверки 5-8 часов по местному времени. Посмотрим, насколько нас стало больше. Опять у бороды плохие новости. У меня нет других новостей. Как и у нас всех. Как, спрашивают, как относитесь к военному потенциалу Турции? Ну, Турция э, до переворота э, достаточно сильной была, я не знаю, как сейчас, сложно судить, нужно теперь посмотреть в деле. То есть мы рассматривали Турцию, как, в общем-то, турецкую армию, как единый организм. Идеологически очень сильно заточенную на, в общем-то, э, имперскую такую идею, да, э, в общем-то, на кемалистскую, с одной стороны это имперская идея, с другой стороны это кемализм такой, то есть э, офицерство было некой такой, э, был элитарным клубом там, таким достаточно серьезным, очень ребята хорошо там воспитывались после Мустафа и Кемаля, и, в общем, это серьезная была армия, безусловно, серьезная, способная на решение крутых боевых задач, сейчас что происходит, мы не знаем, ну, потому что половину пересажали, половину выгнали, я не думаю, что это на пользу армии пошло, то есть, обычно же убирают лучших, как я отношусь? Я не знаю, как я отношусь, потому что нет сведений, мы еще не видели. Но я уверен, что турецкая армия, если ей придется воевать в Сирии, будет воевать хорошо. Ну, тут, в общем, генетические войны, да? Как, как, как Остап Бендер говорил, помнишь, что я потом, потомок янычаров, а они не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам. Вот... Поэтому они, конечно, не знают жаловаться ни к женщинам, ни к детям, ни к э, э, сирийским тиранам. Посмотрим. Вопрос, какой смысл в этих фейерверках, их все равно делают два с половиной инвалида, никто же всерьез не рассчитывает на вашу мифическую революцию, Одно огромное уменьшение просмотра, там доказательства. А вы думаете, что те, кто смотрят а, подготовку и те, кто будет делать революцию, это одни и те же люди, что ли? Во-первых. Во-вторых, вы думаете, сколько их надо людей? Сколько было большевиков, которые сделали революцию сто лет назад? Гораздо меньше, чем подписчиков артподготовки. И уж тем более э, тех, кто смотрит. Потому что мы же понимаем, что огромное количество смотрят в зеркалах и так далее. Если вы посмотрите, сколько зеркал, то вы увидите, что абсолютно, абсолютно все это не так. То есть количество... Просмотров не сильно упало в Ютубе. Конечно, был спад, который мы предсказывали после выборов. Сейчас сейчас все нормализуется. Это совершенно очевидно. Вы можете посмотреть по просмотру. Главное, не мы же с вами не канал делаем, да, и не передачу делаем. Мы заняты несколько другими делами, а их мы делаем очень хорошо. Слава, что делать, если фейсбашники узнают о пятом, одиннадцатом сингтоне? Не, мы о таком даже не задумывались. У нас, да, вы просто им не говорите, Только ты. Да, да, самое не расскажешь. Да нет, конечно, в общем-то, все все знают, прекрасно знают, и 21 декабря 2012 года готовились, ждали, и 21 декабря 2012 года ждали конец света, я же вам не обещаю конец света. Вы что думаете, может такими вещами распоряжаться, как конец света, начало света? Нет, конечно же, поэтому сравнение некорректное конец света от нас не зависит он от Боженьки зависит а вот 5, 11 и 17 года вполне зависит от нас с вами меня спрашивают постоянно как свалить страшки. ну бывает что ж бывает что спрашивают как свалить я даже ну Могу, могу посоветовать что то но как -то не хочется советовать потому что уезжать хотят в основном приличные люди очень часто эффективные да те которые видят перспективы будет конец света при путине или конец горячей воды Мальц вам а не жалко медведя Медведев. Я могу ответить одним словом. Нет. <свали> свалить сражки только на тракторе. Просенок Петр. Ну, бедным людям можно свалить изражки. Там есть определенная речь. При переплытии, которой можно попасть в Эстонию. Так что бедный человек, ему даже снимать с себя ничего не, не, не придется. Да? Там раз, раз, несколько грибков руками, и все, и в Эстонии. Не, ну это, конечно, здорово, но как бы я не думаю, что все так просто для обычных людей. Да, Вообще сложно. На самом деле, с точки зрения ухода куда-то с территории Российской Федерации вообще никаких проблем. Нет, понятно. Но... Границы вообще практически не охраняются, ловят только контрабандистов. Если, наверное, увидишь, да. что человек идет пустой, у него ничего нет. Даже если поймают, просто дадут пинка, скажут, ты что, озверелся, ты что, ничего не нес? Мы у тебя ничего отнять не можем, гад. Так что... Проблем нет. Так. Вячеслав, вы помните свой сон про Спаги? А какой сон про Спаги? Я что-то не помню. Я не помню. Напомните, напишите в личку. В Крыму полная жопа. Это не самое страшное, когда будет худая жопа в Крыму. Вот это вот. Совсем будет. Когда полная жопа, нормально. Мальцев, ты хочешь текать? Нет, я никуда не хочу текать это точно. Спрашивает, как обстоят дела у Дмитрия Демушкина. Я так понимаю, что в конце декабря должны какое-то решение по нему принять, заканчивается его домашний арест 23 третьего, если не ошибаюсь, декабря могу ошибаться или 27 седьмого. в общем, прям перед Новым годом. И, в общем-то, его должны либо продлевать, либо как-то там оформлять уже на более постоянную основу, чего, конечно, не хотелось бы, да, вот, либо отпускать под подписку там или под что-то еще. Так. Меня спрашивают, не боюсь ли я, а не боюсь, Вячеслав, а вы не боитесь после 5.11.17 приходит к власти пятой колонны? Смотря что мы понимаем под пятой колонной. Я, в общем, под пятой колонной понимаю наших соратников, которые находятся сейчас и в правоохранительных органах, и в армии, и вообще в органах государственной власти. То есть, ну, как бы исконный вариант этого термина, что такое пятая колонна. Четыре колонны стоят под Мадридом, пятая находится в Мадриде, да, внутри. Ну вот, конечно, да. Если имеется в виду пятая колонна, это какие-то там, я не знаю, жидомасонные, кто там еще был у нас, какие-то пиндосовские агенты. Вот вы знаете, я, я видел а, людей, которых а, какие-то ребята проплачивают, находящиеся на Западе, ну, какие-то крохи им кидают. Но ну, все эти люди такие жалкие. Абсолютно жалкие. Вот мои коллеги не соврут, если им даже дать власть, вот прям подтащить к власти, только носом ткнуть, как кота. Сказать, вот тебе власть, вот тебе власть. Он, он, он будет там это, отбиваться. Потому что они... Терпилы, они выглядят как терпилы, они действуют как терпилы, какая им нахрен власть, они что будут с ней делать, они даже не знают, что с ней делать, они из детского сада сразу же в политику все пришли, вы чё? если вы их считаете пятой колонной, то никакую власть они никогда не получат, мы их близко не подпустим, вы чёрт. Так. Могут ли коммунисты снова взять власть в России? Да уж скорее она, эти, как их, царь появится очередной. Ну да, нет, мы говорим, все, вот Фиделя похоронят, все, конец коммунистической эпохи, это совершенно однозначно. Это, конечно, не конец коммунистической идеи. И вы увидите, как обновленная коммунистическая идея будет в мире и будет еще доминировать. Но в том виде, в котором и мы говорим, только мы называем это слово по-другому, мы называем анархией, да, коммунизм, анархия, царство божие. То есть то, о чем говорили в общем, теоретики коммунизма, о том, что когда-то отомрет государство. И действительно оно отомрет. И элементы этого мы видим уже сейчас, отмирание государства. Но я не думаю, что даже молодые люди, такие как Сергей, доживут до вот, полного отмирания государства. То есть это очень длительный процесс. Да. П. Путин имеет план выхода из Сирии. Ну вот э -э -э, я не знаю. Вячеслав Викторович давал ему читать Хакукуры, я советовал, да, там написано, <с peach> прежде чем зайти в дом, подумай, как ты оттуда будешь выходить. Да? Вот. Ну и для самурая, причем для самурая же не принципиально. там, там же написано, что Иногда доблесть состоит в том, чтобы забежать в дом своего врага и быть убитым. Ну, то есть, выходить не принципиально, не принципиально, все советуют. То есть, если ты вот, ну, как бы, не, не спланировал, да, чтобы тебя там шлепнули, то тогда ты, за, прежде чем зайти, ты подумай, как ты будешь выходить. Я думаю, что Вол такие элементарные вещи даже не читает и не думает. То есть, вот сейчас он вперся, как, как выпираться оттуда будет, я не знаю. Потому что, на самом деле, ситуация очень сложная. Выходить оттуда можно только одним способом. Вову нафиг. И те, кто придут после него, скажут. Ну, то есть, мы скажем, ребята, там, дружба да, бомба нет. Мы ну, вас нафиг разбирать сами со своим асадом. Мы тут не хотим больше. Будет. Все. Тогда это будут вариант, хорошие варианты, хорошие планы. И, и никто потом... Ну, претензии будут еще очень долго предъявлять. Но, по крайней мере, можно как-то разговаривать, да? А вот если слово я даже не знаю, как действовать. Тирейская жопа пишет. Да. Выход два. Мальцев чумо. Да, это хорошо, так. у меня вот прям кли, клику, зачем сообщение удалили, нельзя было удалять, это же прекрасно, то есть Обама, ЧМО, Мальцев, ЧМО, классно. Теперь, теперь надо, чтобы ездили все с, э, этими, с наклейками Мальцев, ЧМО, да. там 5 11 17 не будет такой вот всем наклейку налепить, чтобы все ходили и думали, что такое 5 11 17 почему его не будет? Вячеслав, сколько людей трахали Поклонского? Ну, я не знаю. <с> надо у нее, наверное, спросить. Я не знаком с ней, не являюсь ее интимным другом. Хотя, я думаю, ее интимный друг – это, это тот, который меньше всех, всех знает как раз. <с> ну, как обычно, да. Поэтому, слава, ты будешь на похоронах Путина? Ну... Надеюсь, надеюсь, что не он будет на моей. Куплю шкуру мальцева. Вот Да, да, тут, конечно. Так, время у нас сейчас, Да, спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 300. 38 дней и еще час, целый час. Так что надо, надо их прожить достойно и не ждать, а готовиться. И ставить лайки, подписываться на канал для тех, кто еще не подписан. Лайки поднимают нас в топе Ютуба и повышают нашу популярность. И в общем тем самым привлекают к нам новых соратников, сторонников, сподвижников и просто хороших людей. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Так. <coughs>